И здравствуйте, дорогие друзья, мы сегодня играем Темная Сага. Да, видите, не играл, но по факту я знаю, что здесь можно щитерить, как бы, скачать моды, чтобы у тебя был бессмертным. Но, как бы, я это не делаю, так что, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, и мы начинаем. Впервые легенду о черном мече, источнике могущественной магии, я услышал в портовом кабаке Вингарда, столице Миртаны. Нам с Мариком рассказал ее подвыпивший пират. Тогда мы не придали значения его пьяным бредням, но потом я слышал истории об этом оружии снова и снова, от разных людей. И со временем уже не мог выбросить из головы мысли о сокровище. Даже несмотря на то, что по слухам, ни единой живой души из тех, кто якобы отправлялся на его поиски, больше никто никогда не видел. И вот однажды в наши руки попала старинная карта с обозначением древнего храма, где по преданию были захоронены черный меч и его прежний владелец. Мы с Мариком просто не могли упустить такой шанс. О, если бы я знал, куда меня приведут эти поиски, я бы, наверное, просто сжег карту. Но боги начертали мне совершенно иную судьбу. Так. И заранее сложность выбираем. Какую, как? Короче, давайте на легкую, как бы я не проходил, да, из-за этого. Так, сейчас настроим еще заранее. все на максимум, выкрутим, как оно есть. Много. В нам оконном нет, так что... Вот, видите, все начинается, так, по сути. Мы на месте. Можно отправляться на берег? Алластер, нужно сказать капитану, чтобы готовил шлюпки. Да, похоже, ты прав, мой друг. Это как раз тот остров, если верить карте. Удача еще не покинула меня. Прямо не верится. Сколько времени мы ищем этот клинок? С полгода, наверное. Наследство твоего отца, мир его праху, почти на исходе. Но я верю, что скоро будем праздновать победу и пить не дешевый шнапс, а хорошее вино. Я очень надеюсь, что тот моряк нас не надул. В противном случае, я его из-под земли достану. И горячись, Алластер. Я знаю, что ты все равно не отступишься, и мы рано или поздно найдем черный клинок. В этом ты прав, Марик. Я не привык пасовать перед трудностями. А вот ты наш капитан пожаловал. Что-то он охмурый какой-то, глядит. Алластер, у нас гости. Ты о чем? А ты погляди слева по борту. Видишь? К нам шхуна идет. И вправду корабль. Мы тут с Мариком немного заболтались. Как ты думаешь, чье это судно? Не думаю, знаю. Ты на флагах посмотри, лопни, моя селезенка. Черт, это пираты. Нужно немедленно уходить. Верно. Нужно поднимать паруса. Против этих акулях выкидышей мы не выстоим. Там наверняка бордажная команда из матерых рубак. А у нас нормальных бойцов человека четыре. Остальные разбегутся, как крысы, если начнется серьезная переделка. А вот если мы поторопимся, то успеем уйти. Угу. Наше судно раза в два, быстроходнее пиратской каракатицы. Хорошо, Карр, командуй. В сущности вам уже некуда спешить. Некогда разговаривать. Поднимайте паруса! Тебе придется выслушать меня. Сейчас на кону стоят ваши жизни. Ты это о чем? Вы упустили свой шанс, друзья! Теперь вы либо сдадитесь нам, либо мы вас всех прикончим. Мои парни придержат ваш пыл, пока гар с друзьями не окажется здесь. Проклятие! Ты с ними заодно... Если вы сдадитесь, то даю слово, останетесь живы. У вас на корабле все равно нечем поживиться. А вот за вас орки отвалят целую кучу золота. Сопротивление бесполезно. В трюме течь, там уже на три локтя воды. Так или иначе, корабль пойдет на дно. Даже если вы справитесь с нами и оторветесь от Каталины Гарда. Мне нужно посоветоваться с другом. Хм. хорошо, у вас одна минута. Что будем делать? Отступаем к правому борту. Если не выйдет отбиться, прыгаем в воду и плывем к берегу, а там посмотрим. Эй вы, ну-ка, хватит шептаться, ваше время истекло. Бросайте свои железки, сопляки. тебе-то я успею кишки выпустить, мразь ну они обычно бессмертные, так что тут только оббежать и прыгать и все ну вы все видели наверняка прохождение, так что я... механчик Наша радость от удачного побега длилась недолго. На берегу нас уже ждали, с широкими улыбками и острыми саблями. Опа! А вот и твой дружок нашелся. Ну что, приплыли? Все, что было дальше, напоминало дурной сон. Изнурительная дорога, лагерь орков, звон золота, довольная ухмылка главаря пиратов – но окончательное прозрение наступило лишь тогда, когда на нас стали заклепывать кандалы и ошейники. Захотелось залаять или скорее завыть. Да, мир это прям отлично. Вот мы влепли. Угораздило же так попасться. А я ведь говорил тебе, что вся эта затея с плохо кончится. Да, попали хорошо. Как же я сразу не раскусил ловушку? Ведь этот морон мне сразу не понравился. Ты видел его рожу? По нему давно петля плачет. Слушай, что делать будем? Орги нас так просто отсюда не выпустят. А идти на открытый бой – это самоубийство. Они нас тут же прирежут. Чувствую, дело худо. Не печалься, Марик, как-нибудь выкрутимся. Помнишь поговорку, даже из желудка у дракона есть хотя бы один выход? Нашел время для шуток. А ты предлагаешь сесть и плакать о своей несчастной судьбе? Нет, друг, мы обязательно вырвемся отсюда и заберем этот чертов клинок. Ты же знаешь меня, если я что-то решил, меня ничто не остановит. Ни орки, ни пираты, ни даже сам Белиар. Да уж, тебя-то я знаю, сколько помню. Тише, кажется, и о нас вспомнили. Рапорка. Отлично. Ха, новые рабы, очень хорошо. Вы, Мора, очень слабый. Быстро умирай. А добыть новые рабы на этом острове трудно. И пираты плохо работать. Давать очень мало рабов. Зачем вы поймали нас? Что это за место? Это рудная шахта. Здесь рабы добывают руду для великих тараб. Другое вам знать не надо. Но... Мора, ты новенький, и поэтому я говорю тебе правила, но только один раз. Если я не разрешаю, вы не разговаривать, не спать, не есть. Я ваш господин, вы подчиняйся мне или умереть. Вы мои рабы, и должны каждый день добывать норму руды. Пять десятков кусков. И приноси руду сюда. За это я разрешаю вам мало отдыхать. Тони, слушайся, Ушак, Я убивай! Как только Морра услышит горн, он должен приходи и сдавай недневную норму. Если ты не приходи и не приноси руду после сигнал, то мы убивай тебя! Морра должен соблюдать порядок в шахте. За рабы смотреть много охранник на вышках. если Морра захоти к ним полезть, они а убивай Морра! Возможно, мы сможем договориться? У меня есть куча золота и артефактов. Я зарыл их неподалеку на этом острове. Если бы ты отпустил нас, я бы щедро вознаградил тебя. Еще одно слово, Мора, и ты узнать, что такое гнев вожака. И не думал, что ты перехитрить меня. Похоже, придется изобразить покорность. А, глупый Мора, чему-то научился. Веди себя тихо и делай свою работу. Я буду смотреть за тобой. Все оказалось куда хуже, чем я думал. Договориться с орками вряд ли получится. А я тебе говорю. Э, может, у тебя уже есть какой-нибудь план? Пока нет, но я обязательно что-нибудь придумаю. Предлагаю на время разделиться, чтобы не привлекать внимание. Мне нужно узнать у рабов все об орках. Думаю, они подскажут, как нам быть. Хорошо. А что делать мне? Брать кирку и долбить эту чертову скалу? Да. Хотя, если ты настаиваешь, мы можем поменяться. Я добываю руду, а ты готовишь план побега. Нет. Пусть уж лучше будет по-твоему. Ведь ты всегда был намного хитрее и изгортливее меня. <свистые> <свистые> Ладно. Пойду приниматься за дело. А ты держи меня в курсе. Если что-нибудь узнаешь, сразу сообщи. Конечно, друг. Да, конечно, друг, он тебя и другом не считает, по факту. Да, пойдемте дальше искать. Вот к этому не нарваться. Не торопись, дружок. Разговор есть. Я тебя слушаю. Я видел, как вы спускались на подъемнике. Думаю, на сегодня вы последние. Добро пожаловать в шахту. Чем могу помочь? Нет, друг, это я хочу тебе помочь. Ты ведь ничего не знаешь об этом месте и о порядках в нашем стане Рудакомов. Вот я и хочу тебе кое-что рассказать. Продолжай, мне пригодится любая информация. В шахте каждый сам за себя и просто хочет выжить. Не думай, что кто-то будет тебе помогать. У нас так не принято, а некоторые рабы будут не прочь перерезать тебе горло только чтобы заполучить пару кусков руды. Мало этого, любая информация стоит руды, и не малый, а орки — просто звери и могут убить тебя в любой момент, если ты не справишься с дневной нормой или будешь затевать беспорядки, или, что еще хуже, задумаешь побег. А иногда они просто за один косой взгляд в свою сторону могут дать тебе неплохую затрещину. Да, картина не очень радужная. Ну ты не печалься, друг. Все не так плохо. Я могу помочь тебе и прикрыть твою спину в случае опасности. Я очень тебе благодарен. Ну еще бы. Значит, договорились. Ты каждый день будешь приносить мне три куска руды. А я, в случае, если у тебя возникнут проблемы, ступлю за тебя. Подожди, про руду разговора не было. Ты чем меня слушал? Я же говорю, что за бесплатно в нашей шахте никто ничего делать не будет. Ты должен быть мне благодарен, что я прошу всего три куска руды. Другие бы взяли с тебя в два раза больше. Хорошо, я согласен. Отлично, приятель. Запомни, три куска руды каждый день. Если ты вдруг забудешь, то я тебе напомню сам. Что слышно в шахте? Если у тебя нет труды и связей в шахте, то ты долго здесь не протянешь. Держись за меня, и я не дам тебе в обиду. Ты не мог бы мне помочь в одном деле? Давай позже. Я сейчас слишком занят. Подойди часика через два. Ну no, да no, no. У нас только руду и будет трепать так ну самый лучший способ смотрите как сейчас чтобы ну не мучаться с этими всем проблемами слышал, когда сейчас мы кое-что сделаем тут все по тактичности идешь и все тут не нужно ни, ни с кем так особо сдруживаться берешь подход суды вот так видите да если вы играете много тем как бы вы видели прохождение, да? Все играют по-своему, я по-своему играю. здесь лучше вот так прыгнуть. Оп. В этом сундучке. 7 рубей. Этот сундук ну, нужно не нужно открыть. Ключ. Это без нужного ключа. Также сохраняемся. Слишком далеко. Это тоже как лестница поднимайте то есть многие пытались вот так перебраться а я по-своему еще не забываем про ключи здесь ключей их достаточно по факту чтобы не сдохнуть здесь видите да? здесь есть способы забраться быстренько мы уже не все помню конечно, как тут что тут Здесь главная отмечка, ключ. Видите, да? Ну, здесь ключ не просто так. Здесь ключ, там свиток. Здесь в двух местах собак, стула, есть ключи. Так вот я не помню, где да? мне ну, Там объяснить ситуацию, чтобы вы быстро прохождение, короче, не делали так. этом этом ролик. Подходите, тишаркаетесь. И во многих местах по сундуке то еще что-то. Видите? Сундучок. криотмычки Жизненная энергия. Вот жизненная энергия нам очень, очень она нужна. Но при этом каждый раз сохраняйтесь. Как это некоторые делают. Я всегда как бы... Видите, еще ключ. Просто про ключи все тактики надо знать. Как пробоваться, куда и идти. Там внутри еще ключ, но внутри мы не сможем попасть, так что, смотрите, дневную норму надо еще собрать, да? А тут дневную норму никак не соберешь, поэтому лучше делать, как я сейчас, с самого начала, потому что потом просеренкивать вам, как бы, руда, она очень пригодится для опыта, для вас. Видите, здесь сделано так, навыков вообще общем 0, не разговаривайте выбирайте вот кому-то вино надо будет выбирайте сюда там вино выбирайте и все здесь особо на как бы трудности нет и вам это пригодится во всех прохождениях я сколько вот, не пробовал Оп, свиток сна видите сабвение лесна, Оно она вам пригодится такая же так, оно пригодится. Собирать, потому что у СХП здесь от слова совсем нет. Да, чтобы некоторые сундуки открывать, но он нужно ключи добывать. И вот от этого сундучка ключ всегда находится выше. Или это это все собираем. Вот этого ключа у меня есть не открыть это без нужного ключа то бишь забираетесь вот сюда аккуратно потому что тут можно сорваться Короче, оббегает а ну здесь я другой стороны крылки заходит там ключ стоит. то бишь вам время можно потерять много на это все вам главное собирать стильки. Так, яркие здесь вообще самое то. Хоп! Хоп. У нее, короче. Здесь нужно кроватик, вот сюда. Но не все. Решает кроватик. И главное подумать голову. И сюда да? Здесь. Ничего карка скажет, нет но ну, по факту вот он ключ тут. ладно попробуем вот так добраться к этому как бы ну чесает вот этот о короче я вот так же сделаю все багом короче воспользовался тут баг есть на каждый сундук, короче, тут нужно, нужен ключ. С того сундука я просто не помню, кажется, это он. Да, это он был. Так что вы забираете. Вам сила нужна. Вот так. Легко и просто вы скажете, да? Ну тут не так все просто. Мне не выкомшить. Вам сила нужна, ловкость, выносливость. Ничего. Это же вначале я улегченку включил. Так что тут я особо не буду со мной махаться, поэтому как бы тут решает вс логика. Так, ну здесь ничего нету, так что тут кальян только покурить. Ху, блять. Ну да. В общем, перезаблудился, такая, такой дилеммой была, Ну, понять, потом со временем, что я сделал. Ах, просто я не хотела, чтобы ой, есть люди чтик. Мне никогда ну, не открыть это без нужного ключа. Есть ключ, есть. Здесь ключ есть, где-то здесь ключик есть, да? Тут тоже надо смотреть Осмотрю. Я туда не пустил, потому что там такие черти. Есть трава всякая, но она тебе пригодится в любом случае. Пишите в комментариях, если вам интересно, что дальше будем делать. Это пролагала. лет. почему-то подлагаю вот это вот место, не знаю как. как это подключить. И все, короче, чтобы вам не терять ничего вот этого зато, да? Скидывайте, и все, курт сюда не доходить, никак, в любом случае. Орки сами разговаривают, ну, вы не слышите, наверное, да? Потому что я убавил звук для вас. Колбы, это все вам нужно будет, чтобы алхимией молчиться. есть алхимик, и здесь молитесь, всегда здоровье будет будете получать даже бесплатно, ну-ка, сейчас помоемся просто даже так, помолите, и силы даже можно накатить, жизненное, повысить жизненную силу, вот видите, да, здесь ЛП как бы отглево, вот здесь ХП нужно будет вообще. Ну, на этом мы закончим. Будем в следующем серии начнем все прохождение. Так что это только время было. Так что всем пока и до новых встреч. И не забудьте подписаться.